Тут какое-то будущее, да, а тут какое-то прошлое. И вот в этом прошлом было довольно много каких-то проблем. Вот они проблемки. Вот то, что Станислав Гроф назвал э, «система конденсированного опыта. Да, вот в 5 лет что-то произошло, в 10 произошло, в 12, 15. Какие-то одинаковые неприятные вещи. Да? И человек оглядывается на свою жизнь и думает, боже, да это, ну это же какой-то просто ужас. Лучше туда не смотреть, лучше даже фотографии не смотреть. Это просто тотальное страдание, тотальный ужас. Что с этим делать? верни, что, что делать, еще даже, даже еще рано рассуждать, потому что прекрасно понимает этот человек, что в будущем его тут Точно такие же штучки впереди. И он туда идти не хочет. Это светлое прекрасное будущее, в том, что он хорошо слишком помнит, что было сзади. Да? Больше того. Как правило, а почему конденсированный опыт, да? Как правило, вот не, не разделяются эти события. То есть, да, если мы посмотрим, ну подумаешь, ты там пять лет встретил собаку, и ты ее испугался. Ну и что? Ничего такого особенного не произошло. На самом деле человек как бы распространяет это на всю жизнь. Я боюсь собак. Это была какая-то одна собака, ну вокруг тысячи приятных, добрых собак, да? То есть получается, какая фишка? Получается, что человек вообще покрывает, да, вообще полностью вот так покрывает свою жизнь на будущее, да, свой взгляд, он обобщает, он обобщает, говорит, мне не везет вот в этом вопросе, мне не везет с деньгами, у меня денег никогда не будет, я с этим смирился, мне вообще там с девушками вообще не везет, короче, это не в этой жизни уже. Мне с собаками не везет, потому что там какие-то вот эти были в прошлом шарики, да. Тогда в чем, зачем идти тогда к психологу, да, не, не в том, чтобы поговорить, как в пять лет там мама побила мокрыми трусами, хотя я об этом тоже. Зачем же тогда идти к психологу? Затем, что необходимо вот эти события нейтрализовать. Значит, а как же их можно нейтрализовать? Необходимо отследить, а почему вообще человек сделал о себе такой вывод, да, то есть что-то произошло, вот произошла эта встреча с собакой, вот она где-то тут, пример, где вот она где-то произошла, встреча с собакой, и она какая-то была то ли слюняная, то ли куча, то ли, непонятно, в общем, что-то рыкнуло. Что необходимо сделать? Необходимо переработать, да, то есть тогда в небольшом вот там возрасте пятилетним человек сделал какой-то ужасающий вывод об, об этом событии. То есть само событие, если он с высоты сегодняшнего дня туда оглядется, это вообще фигня. Это совершенно не страшно, не опасно и, и, и ну, во, ну, тут и об, нечего вообще обсуждать. Тут ну какое-то событие, да. Но оно распространилось на всю жизнь, потому что там и тогда у человека не было тех знаний, тех ресурсов, да, про которые мы все время говорили, той поддержки и всего остального опыта, да, силы, опять же, которые могли бы ему там помочь. Да, вот если на меня сейчас свалится 200-килограммовый сейф, у меня нет противоядия против него. Да. Точно так же у того мальчика и девочки пятилетней не было противоядия против этой злой собаки или пьяного папы или мамы с ремнем, да? они тогда не могли никак себя защитить. И они сделали вывод, что это ужас. все это ужас, тотальный ужас. И каждый раз, когда они видели что-то похожее, какое-то похожее напоминание, да, опять папа там под выпивший пришел. Опять там мама что-то там ругает за уроки. Оно может в этот раз совершенно уже не страшно. Но имея опыт предыдущий, когда это было очень страшно, она сразу окрашивается в это страшное. Да? А, все, папа под мукой, значит, надо хаваться где-то под столом. Мама достала дневник, все, лучше домой не возвращаться, потому что лучше ночевать на улице. Да? То есть для того маленького молодого человека это было очень страшно. Он не знал, как этому противостоять. Задача психолога – помочь человеку. Найти то, что когда-то напугало. И это не только собака, и не только мама, и не только папа, да, это и та же девушка, это там, вождение, да, там, кто пережил аварию, может бояться за руль садиться и так далее. Найти тот момент, который напугал. И имея уже ресурсы сегодняшнего дня, а если их нет, то их нужно создать, нужно ä, перепрожить то событие заново. Да? И мы тогда получим ту фишку, о чем говорят э, гуру и мудрецы. Да? Не сиди в прошлом и не сиди в будущем. А в прошлом незачем будет сидеть, потому что я совершенно не помню, какой я ложкой или вилкой ел кашу да, 16 апреля 1978 э, -го года. Это не запечатлелось. Это не какое-то вот такое событие в моей жизни. Оно да? мне вообще все равно. И та встреча с той собакой, и тот пьяный папа, и та мама с ремнём, и та учительница, которая указкой выпила по парке, они должны точно так же раствориться и стать обыденным вообще, просто вот таким декорацией. Вот в троллейбусе я еду, да, и проплываю за окном какие-то штуки. Вообще они мне не интересны. Ну, прекрасно, я их созерцаю просто, и все. Я никогда об этом не вспомнил. Оно никак на меня не поменяло, да. То есть то ужасное событие, которое тогда в детстве показалось ужасом, Нужно превратить в обычное повседневное событие, в эпизод жизни. Мгновенно, мгновенно, вот этот весь конденсированный опыт, да, вот этот весь, все эти повторные все эти события, они полностью все перечеркиваются. Ну, не обязательно это прям вот одно воспоминание вспомнили, да, и я, оно я все перечеркнулось. Нет, может быть, несколько вот этих шариков надо вспомнить. Оно же как-то там действительно конденсировалось, то это ж... и вот это зачеркнуть, и вот это переработать. Может, это три было ситуации, таких ранящих, особо ужасно. И на их фоне все остальные мгновенно теряют вообще какую-то свою суть. То есть вот, вот так мы избавимся от боли прошлого. Когда мы избавим, избавимся от боли прошлого, у нас пропадет страх перед будущим. Когда мы не будем постоянно либо переживать боль прошлого, наслаждаясь, да, как мы хотим, либо прятаться от нее, защищая, И когда мы не будем бояться будущего, мгновенно, вот здесь и сейчас, у нас появится, появится счастье и, и комфорт, и уют, и радость жизни. И тогда получится, что мы не прячась, да, не ограждаясь от прошлого и будущего, создали себе тут какие-то инкубаторные условия, в которых у нас счастье, на которых вот так вот можно разрушить, а наоборот, сделав свое прошлое совершенно нормальным, совершенно приемлемым, совершенно даже счастливым и радостным, мы вошли в жизнь, да, и нам сегодня классно, и мы хотим сделать точно такое же будущее, даже еще лучше, еще краше, потому что ну, мы растем, совершенствуемся, да, мы что-то узнаем, у нас появляется новый опыт, новые Навыки, новые способности, новые возможности. Значит, можно завтра уже интереснее жить, чем вчера. Больше можно сделать, можно больше успеть, можно больше уплатить, да. То есть тогда мы живем с радостью вперед. Не прячемся в сегодняшний дни под прошлое и будущего. Не постоянно не сидим, переживая прошлое, к сожалению. И не постоянно боимся будущего. А живем, наслаждаясь сегодня и думая Блин, чего бы мне такого классного завтра созраться, да? то есть это просто, да, ну, даже ложиться спать не хочется, ну, я же столько времени потеряю, да, я же могу уже завтрашнего воплощать, а мне нужно ложиться спать сегодня, ну, ну, вот, ну, ладно уже, знаете, как дети ждут накануне дня рождения, да, завтрашних подарков, или как вот Новый год, да, ну, на новогоднюю ночь надо ложиться спать, а подарки утром, и, это ожидание, что там завтра подарит, да, вот когда будет ожидание, что пода подарит завтрашний день, вот, значит, э, психолог молодец, у него все получилось. Вот за этим, да, и нужно ходить. Поэтому такие представления книжные, фильмные и так далее, про то, что там даются советы. Нет, конечно, они даются советы. Как, как, Но ну не знает же психолог, чего там пережили в своей жизни. Он не может давать советы. И он не знает, на что вы способны. Он не знает, какие у возможности. То есть советы он может давать только сам себе. Он может помочь да, лечить прошлое. И вдохновить на будущее. Вот, вот это прекрасная его будет работа. Вот если он это сделает, имеется в виду, сделайте вы, да, с его помощью. Он как специалист будет помогать. А, а вы должны хотеть этого, должны стремиться туда. Тогда специалист помог, как человек, который потратил многие годы на это, да, чтобы научиться этому. А сам клиент, он внесет а, лепту хорошую, если у него есть желание, зачем. Да, то есть зачем он хочет эту свою жизнь поменять, если у него нет этого «зачема», то тоже можно к психологу не сказать, потому что ну, зачем тратить время обоих, Деньги, в том числе. В этом суть, в этом вот я вижу суть, да, во-первых, в этом я вижу момент от, откровения, да, как стать счастливым, не путем достигания чего-то, да, не путем покупок, не путем тортиков, не путем каких-то попыток себя ублажить, а просто счастлив, человек счастлив здесь и сейчас, просто, ну, потому что, ну, жизнь прекрасна, вот и все, вот. И, э, это, это первый момент, да. То есть жизнь прекрасна, потому что все хорошо в прошлом и, и будет еще лучше в тысячу раз в будущем. Это первый момент, про что я хотел сказать, да. И второй момент, зачем нужен специалист, который поможет это сделать. Вот если эти два человека встретятся, то они все хорошо.